Шутку хотите? Шутку, анекдот. Давай, давай, давай, да? давай. Летом я покупала видеокарту за 120 тысяч. И теперь она стоит 60. Где мои деньги? Что? Мы будем вернуть 60 тысяч рублей чисто за эту карту. Кто-то наш отключился от обиды. Что выйдет? Прокатит. А что за карта? 3070 GeForce. Что? И именно. Ты знаешь, какая у меня видеокарта? Какая? Ну-ка дай. 2060, 20, 2070, может. 2060. Ну вот. И вот то, а зачем она мне нужна? А зачем тебе такая видеокарта? На будущие 10 лет. Что? То... Вау. Нет, Альфа, будем полегче с тобой возиться, потому что у меня очень сильно будет башка, и я сейчас уже устала. Ну, похоже, да. А какая у тебя оперативка? А, 32 гигабайта Kingston. У меня 16! Нет, ну если Маш... ты думаешь, что ты сейчас придумал, я могу скинуть характеристику. Да я верю тебе, понимаешь? Что происходит в этой игре? Альва, нет, не надо! Не, не трогай, не трогай меня! Я могу сейчас себя услышать? То, что надо? Так Что там за великая фанатка? Луиза, сейчас... Выкноротом. Что? Тебя не слышно? Держи, у меня у тебя сейчас FPS. Я вышла, но у меня было что-то под 100. Я хотела решить эту проблему. Типа, почему мне так мало? Почему не максимум? Да, ладно. Да-да-да. У, да, мы... а, у, думала... у меня закрутилось одно спустя три часа. Маша! ша Подожди, смотри. Ура. Настройки. У меня сейчас меня... 60 fps. 61. Нет, а в чем прикол? 61? Почему мне так мало? Почему? 120 тысяч должны быть отработаны. У меня Один. максимум 100 тысяч рофлишь? Давно. Хочу в замок. Маш, что так сложно? Да попасть в хоть ну, другой путь, там, а? Так я же показала путь там другой, который вот за этот. За а этот сразу! А? Ну, максимум, что у меня максимум стояло, все по, по максиму, по графике. Ну, и у не меня не тоже знаю. все по максиму стоит, как бы. Шутка, у я смотрела, в чем проблема? Стоила. Мысли, в чем, в чем проблема? Видишь, она теперь знает твой размер грудей. А, у это, же, это у чи Я... Да? Что? Это у Я... Я на мосте в Я Хотя не пыталась запрыгнуть. Стой, жди меня. Поехали друзья. ничьянам. Это, это это где? Поехали. Это в Фергрову или куда? Ехать? А я не... Подожди, ага. Где ты? Женок, где ты? Посмотри на скалолазни твою. Ну, где ты? На мосте Фергрове. Это где? Мост, который между Серебряной Полярной и Это там мост? Ты на мосту? Да, на мосту. а На какого? Что это такое?! Что это, такое У Маши... У Маши появилось новое яйцо, и у Маши инфаркт. Давай ты что мы говорим, говори что-нибудь, говори. Говори. говори, Давай, Говорю, говорю, Давай, говорю. Да, ты говоришь, правда. Да, да, да, да, да, да, да, да мы да. Вау! Да. да! Мы звучим как деды, понимаешь. Верните 2020 Раньше было лучше. Вот. Нет. Мы построим новое будущее. Будущее 2023 года.